Однокомники всех приветствую. На отправке у нас два мотобуксировщика в Ленинградскую область. Буксы представлены. Один с 15 сильным мотором, другой с 20 сильным ванчин на электрозапуске. Подвески на обоих собаках катковые. На буксе представлен здесь реверс-редуктор для передвижения вперед и назад. Выведены ручки с подогревом двухрежимные. Также по желанию клиента был установлен USB для зарядки а на этом буксировщике только представлены э, ручки с подогревом буксы едут нашей машиной до города Санкт-Петербурга. А вам всем спасибо за просмотр. Пока!